Привет, я Шок Сегодня в CSGO вышло обновление Большое обновление, где добавили Новые две карты, новый кейс Новые скины, понятное дело Ну а также убрали полностью Операцию расколотая сеть Я не стал делать много роликов Подряд на эту тему, а просто решил Совместить, чтобы было бы вам интереснее Проще и быстрее Ну и прямо сейчас я вам говорю так Мы открыли сегодня 50 кейсов С Велоном и Тигром Так вот, если этот ролик соберет 50 тысяч лайков, я открою 100 кейсов, то есть x2. 20 тысяч лайков, 40 кейсов, 100 тысяч лайков, открывает 200 кейсов, то есть x2 коэффициент. Поэтому все дело в ваших руках, чем больше лайков, тем больше я трачу. Ну а сейчас давайте обозревать обнову, поэтому мы летим. Давайте посмотрим, что здесь вообще у нас есть, так будет проще показывать вам. Это у нас Tomcat. Называется оружие Мне не нравится АВП прям вообще не нравится Такой скучный скин Такой мрачный Прям точно нет ЦЗшка тоже мне не нравится Дигл тоже не очень МП5 тоже скучно, неинтересно а Негев, ну, рассматривать даже не буду Это тоже скучно Это, ну, непонятно как-то Как-то непонятно Это красиво это красиво, правда красиво. Это тоже непонятно. Вот это интересно. SG, Dark Wing. Это тут уже интересненько. SSG. Очень похож. Fever Dream. Это уже есть такой, да, скин уже в CSGO. Должен быть. Калаш. Очень симпатично. Он очень интересно выглядит. Я думаю, что он будет точно у меня. Вот как только пройдет неделя, я его возьму. Ну как, две недели. Этот скин прям интересный. Особенно Это голографический Mac 10 За всю историю CSGO такого скина еще не было Хороший скин Красивенько Justice Очень красиво выглядит Интересно Дорого, дорого выглядит м ну э, Такая На, на, на шестерочку из 10 Она будет многим нравиться, но нет, такое себе, ну и тем более с этой М-кой я не играю Самое забавное, что тут написано I love skins". это так забавно Вот это эта все... ну, надпись выглядит очень колхозно, I love skins из 90-х Так, и Glock, наверное, один из самых красивых скинов в этой подборке Очень интересно выглядит, дорого, ярко Ну и, соответственно, он получил красный слот Valve понимает, что он хорош. Если выпадет что-то интересное, особенно с вами на новый ножик, это, конечно, красота. Откроем кейс. Дигл. Дигл. Ладно, и ладно, и хорошо, хорошо. Я азартная какашка, поэтому куплю еще один кейс для ролика. Ай, фак, ладно, хорошо. Сейчас, секунду. Так, все, давайте последний. Если что, кейс... открытие кейса стоит 1000 рублей. Ну, примерно 1000 рублей. Боже, да вы рофлите. Сколько я заработал? Надо с... сразу продавать, потому что это никому не нужно. Один. Один. Ч... О, пять. Ну ладно, 7 долларов заработал. Ну а сейчас мы пойдем посмотрим, что за карты добавили. Ну что ж, новая карта. Она называется Anubis. По текстуре похоже на... на Dust2, если я не отстал. Вау. Интересно Слушайте, по сути, эта карта может попасть Вообще Без проблем в матчмейкинг, Потому что такое, такое испытание проходила карта Нюк, если не ошибаюсь А сначала в обычное, а потом уже В соревновательное А потом уже на турниры И какие-то еще карты Но по сути, шанс того, что эта карта сейчас тестируется, огромный Вау, зеленая Хлорин Вау, это что? Они прям пошли в историю? Вау Красивенько Но тут тот тут без шуток Это что такое? Sn Snack Temple Ночь? НОЧЬ! А Я думал, первая ночная карта от CSGO А что это? Ну что ж, респаун Интересно все выглядит Это вот, вот на самом деле Вся карта похожа на очень древнюю карту Она тоже была в операции какой-то Называется карта Зу Вот прям, прям копия текстур Друзья, нужно начинать Со мной сегодня Эвилон и Тигр Здорово, здорово это. Wow, wow, я wow. думал, Велон тигр, слышь, я думал, ты меня так типа жестко, понял? <laughs> Ладно, я не тигр, я просто лев. Ну здесь сдал. Oh. Ооо, oh, оно такая дорогая, дядь. Что, М-ка? м оно очень дорогая. Хорошо, это хорошо. Х... хорошо. Мы... Мы ее увидели, в принципе. Да. Не, я ожидаю, что хоть что-то должно упасть. 50 кейсов это немало. Мне кажется, Габен где-то говорит мало, братик. Если... О, Star Trek. нет О, Это очень красивая, да, очень красивая Да, я надеюсь... Вообще, сейчас по факту нужно, чтобы она дорогое было, а не красивая, но... но... Я понимаю, но эта СГЭшка, она 100% будет... 15 хорошая. долларов Стой, она... Стой, слушай, 15 долларов, это немало Да, это хорошо Не, у меня прям предчувствует, что что-то выпает без рофлов Вот, например, сейчас предчувствовала, что выпает мп 5 Чувак, ты что-то знаешь Ой, да вы, блин, между я двумя Ну она я выглядит а, а, Она дорого выглядит это, Знаешь, что я думаю? Мне кажется, Глок упадет О, наконец-то Скар, Энфонсор И он сколько стоит? Он стоит uh, 4 доллара Эвилон, расскажи, как Подожди, Кейс 10 баксов стоит Нет, 7 А, 7 уже? Да, а, но, ну... но, но на рублях все равно это много Эвилон, uh, расскажи, как ты поднялся на Твиче За, за такой срок если что, у Эвилона был онлайн год назад около тысячи. Нет, даже 800 на CSGO. Потом он перешел в Fortnite, и сейчас у тебя по 30 тысяч. год назад у меня уже 2000 было. Серьезно? Да. Это на Fortnite или в CSGO? Нет, на Fortnite у меня было 2-3 тысячи, а турниры смотрело 5000. А пиков онлайн у меня был 27 на турнире. А потом онлайн спал, когда хайп Fortnite ушел. И сейчас я ушел в свободное плавание. да вы он очень дорогой! Он очень дорогой! Если бы он был немного поножен, он там стоит порядка 20 тысяч или 30. О. Как ты думаешь, что? почему тебя поднялся, слой? Вот а, три, три версии твои. Больше работал, больше. Я, наверное, начал писать сценарии к стримам. Я начал а, что-то придумывать, и как минимум я начал следить за ну, что, что хочет, именно, что хотят именно люди. Что раньше я делал, что попало. Бош, калаш-то тоже нормально снимает. Yeah. типа, я следил за этой темой. И поэтому, скорее всего, это дало свои плоды. Потому что я смотрел, людям это заходит значит, это нужно делать. Ну, типа, я начал шоу-матчей. Когда мы играли Twitch YouTube, потом я начал их делать больше. Потом пошла тема с кейсами. Никто не открывал кейсы вообще на твиче. ну там, может, парочку открывали, зарубежных стримеров. Так никто не открывал. Начал открывать кейсы, это тоже начал заходить. Потом начал делать мафию, начал делать свою игру, это начал заходить. И сейчас это делает огромное количество людей на твиче. Огромное количество делает, делает свою игру, открывает кейсы, типа, именно на Твиче. Понятно, что это, ну, это не новинка какая-то, но это люди начали делать после того, как это начал заходить. Как вот люди выбивают? Я никогда не понимал, как люди открывают один кейс своей жизни. О. И... О, боже. Он еще так красиво выглядит. Это жесть вообще. С нами сидит человек в Дискорде, который открыл кейсов 30. У него там три ножа или сколько, Эрик? Два где. то Два ножа из каких кейсов? Ну, один я выбил с первого раза. Второй я выбил тоже с первого. Не, 500 тысяч потратил за два месяца. Да ладно. Подожди, настоящих? Настоящих 500 тысяч рублей. Настоящих 500 тысяч рублей Я скрафтил принц с 10%, потом не скрафтил гунгнир, раз 5 не скрафтил рыцарь, не скрафтил еще принц Выбил, купил себе 5000 левелов, выбил принц с, с, с, с операцией На кейсы сколько просрал, мне один только нож нормально выпал за 30 тысяч Ножи выпадали по 80. тысяч Я не понял, что это, ну хоть что-то же должно упасть не, не знаю, мне все равно кажется, что у Габена нет настоящих шансов такой чувство, будто сколько сливаешь денег, потом он тебе начинает что-то давать что я смотрел, когда я открывал, я слил 50 тысяч, потом еще 50 тысяч слил, и потом 50 тысяч сливал, и мне выпал принц Да, осталось Not 15 кейсов 15 гребанных кейсов Каждое открытие стоит 10 долларов, это 800 Look, рублей знаешь... Блин, Вальф, вы испортите мне настроение на день не знаю, не каждый день портит настроение, теперь когда я начал кейсы открывать. О, ну хоть что-то. Ну хоть что-то, правда. Сколько? Кстати, она прикольно выглядит, интересно. Да, на глаза. О, 30 долларов. Три кейса Фига? купил. Да, давайте по факту. Сейчас каждое открытие стоит долларов. Один из долларов падает, все, мы его купим Не, вообще хочется новый глок. Ну, типа, мне кажется, новый глок, он прям вообще клевый. Ты СМК играешь, Эсный? Не-не-не. только минут. Да вы рофлите! Не... Вот что это? Рафлит. Ты понимаешь, а -а -а. Что, что они могут пролетать, но они очень близко. Нам вообще, это, типа, визуал, все равно, что они пролетают Ну, и да, понятное падает. дело, да, да, да это казино Это очень обидно, очень обидно у осталось последние 10 кейсов? Да, 10 кейсов последних Я продал свои перчатки и продал ножик Просто минус... Минус 40 тысяч Этот ролик стоит 40 тысяч рублей, пацаны Ощущаете да. это? Ощущаете цену? У меня ну, было... да, да у меня было, Эрик, три стрима, которые мне обошлись в 250к Я вообще, короче, крафт ее больше никогда, мне кажется, делать не буду Ну вот, кстати, тема тоже дорогая по-любому О, а то укуп Да, да, да, но только, мне кажется, статрек будет красиво Около сотки должен будет стоить что-то подобное Кстати, лайфхак, заходите на this матч, пишите в консоль плюс лефт И просто крутитесь, и вас не кикает Набиваете раунды Наконец-то Да! Хорош! Так, так, так так, Это может быть 150, 150, 150, пожалуйста, 150 98, я, мне показалось 980 100 долларов Ладно. стоит, да, всё? Да, но поспали бы, блин, он, он красивый, я хотел его, он красивый, да Ну вообще, слава богу, что после, ну точнее, статрек, потому что обычный мало, мне кажется Слава богу, это. хоть что-то Да, хоть что-то Ну я не знаю, ну типа, мне все равно кажется, что следующее открытие будет намного лучше Да Как-то оно работает как-то так, типа, я не знаю все равно ГБМ что-то дает, это нереальные проценты Ну нереальные как будто проценты О, Сатрек О, это сто процентов. Пожалуйста, по прямо за воду, 70 долларов, вау но, но по сути это из-за того, что мало количество продаж Ценник может быть и 15 долларов настоящий Но я его выставлю, за 70 Вы никто не будет Слушай, твоя тактика, давай, последний кейс Я не знаю, я думаю, с последнего кейса должно выпасть Но это будет офигенный ролик, если тебе выпасть с последнего кейса что-то Ладно, по, -по, -по, по факту это были не последние кейсы. Еще три кейса осталось, но это уже, это уже 53-е открытие пойдет. Я случайно три кейса купил лишние. Давайте посмотрим. У меня, кстати, также было с принцем. Я уже закинул 50 тысяч, Просрал все деньги, купил последнее открытие, последний стол ловов и мне выпал принц. Это не просто так, я тебе говорю. Кстати, рысар больше не падают, то есть сейчас твой ценник на рысар будет подниматься. И на гуна нерв. -а Давай, последний -а кейс, -а и -а тут -а. выпадает нож. Смотри: сапфир скелетон. А. Ну практически. 어... Ну он даже похож чем-то с... на скелетон сапфир. Слушай, сейчас бы контракт будет делать на самом деле. О, да не, мне кажется контракт сейчас сделать это, ну хотя с этого дерьма. А что тебе может упасть по факту? Сейчас по посмотрим. упасть посмотрим. равно дешевая. Так, упадет, э -э ну СГ тут нужно больше всего ловить, да СГ. У я все выбил, кроме СГ и и и дорогого. <с <с СГ, пожалуйста СГ. О, хорошо. О, так, авики дорогие? Ну я думаю дороже, чем ну типа. 4 доллара, ну пофиг. Он и так ценник упадет жестко. Ну, все равно печально. Печально. Сейчас печальное открытие, очень. Хотя. Хотя. Не, лучше не сливать. Sg стоит тоже 4 доллара. Подожди, а Дигл сколько стоит? Я в минусе в любом случае, значит. И Дигл. тоже нормальный. Да. Дигл тоже пару баксов А, 9 долларов стоит вот эта штука. Это 1 доллар. Это 70. Дигл 3 доллара Ладно, давай уберу дигглу и поставлю вот это говно Вон для у тебя есть бомжарский Слушай, я, я сделаю контракт на, на фиолетовое Ну, у тебя не хватит же Ты... 50 на 50 можно сделать Да, 50 на 50 можешь сделать что-то да, Ой-ой-ой, я вставляю какую-то говно А это жесткий контракт, блин Блин, ну, если... а есть тебе старая фигня какая-то выпадет. Сейчас? Я, я буду лохом дай лох Ты одну шмотку запихнул Одну? Да Ой, ладно, все в жопу, все оставляю. вставляю Ладно, давай так проверим что, вот что, будет, если, пошёл, да. что будет если что 4 Вот тут шанс 3, 30% На новую операцию Короче, друзья, все, конец Это конец, правда Да, но это не конец Потому что мы еще вернемся к этому гейбу А это возможно будет уже завтра Поэтому сейчас это будет завтра по -любому Да поддержали, и всё, всё Вот такой вот конец Не забывай то, что завтра Выйдет, скорее всего, новый ролик Зависит все от вашего актива, где я открою больше кейсов. Но сейчас, возможно, я онлайн на стриме Twitch. Поэтому хочешь меня увидеть в прямом эфире, заходи ко мне и не забудь зафоловиться. Всем пока.